Обзор на калину Не стояла в теплом гараже, Не была на уходом. Помню, как в лесу на вираже Разметала листья полным ходом. Помню, как на гору забралась, Где у вас пониженный просил. Чуть не глох, но в постолом тряслась с недостатком лошадиных да? сил. Плюсом этой машины является клирос даже на 13 колесах. Позволяет спокойно потянуть ручник и поменять масло в двигателе без особых проблем. А с учетом ее габаритов, ты спокойно сможешь припарковаться в любом угодном месте Заехать в любой двор и выехать из любой жопы Правда, куда сначала сам попадешь Если поставить сидушку, желаемое тебе положение А положение у тебя бывает желаемое, хоть иногда да Погоди, там мужик сыт, короче, я его засниму Ага, все, Димон, нормально, Можно. это хайпово, да? да, продолжай До руля, да, ты достанешь, но ну, в принципе нормально будет Достать до пятой передачи уже проблематично а вот включить печку, хотя бы летом, потому что летом это единственное время, когда она работает Ты уже не достанешь Ага, ты его еще открой по кругу Изначально здесь планировали поставить V-образную восьмерку Но, к счастью, за ночь до первой сборки половину чертежей спиздили Поэтому мы видим обычно четырехрядную четверку Двигатель по своему плану он надежный, он не кнет клапанам, Масло он не ест Он выплевывает из-под клапанной крышки. Если включить печку в первое или второе положение, то она начинает сверчить. А на четвертой скорости ты ничего не слышишь, потому что такой гул, что сложно что-либо разобрать. А если она не потекла у тебя в первые 20 тысяч километров, у тебя ничего не капает с охладительной системы, и вообще у тебя все работает, и она обокрывает, то знай, ты родился в рубашке. Еще немалым плюсом являются у этой машины ее фары. При качественных лампочках и грамотной настройке светят они довольно хорошо. Ты ночью в дождь даже не будешь пользоваться дальним светом. Тебе вполне достаточно будет ближний. Но, несмотря на все это, как говорится, нет добра без худа. А худо в том, что вне зависимости от того, какая у тебя лампочка дорогая или дешевая, тебе придется менять очень часто. Здесь лампочку. Надо, блядь, залезть, вот это, блядь, открыть. А потом вам нужна рука, блядь, младенца, младенца, чтобы вот это все, блядь, вынуть и не порвать. Ну, уже все руки в жопе, блядь. Поплетки, да? Нет, спасибо. Я с выхлопной то, что льется, помою. Блядь, аккуратно, аккуратно. Нормально? Нормально. Ты как нормально? Да, нормально. Жили были бардачок до да багажник, багажник был мал да удал, детина, а текст я забыл, скотина. А бардачок к жизни то пригоден, помещается. Стой, подожди, а что здесь сказать? Сейчас... Ты что читаешь, текст по Бежать нормально было, не слишком сдавливало что-то, воздуха хватало, пойдет. Сука. Изюминкой этого автомобиля является его выхлопная система. А именно, если у тебя хэтчбэк, то не стоит покупать резонатор, тем более глушитель от седана или универсала, потому что он не подойдет. Посмотри, мне это непонятно, вот как правильно обгонять, это нужно ехать, включить пониженную передачу, нажать. Газ больше, и машина получает динамику, и она объезжает, да? Но вопрос, какую передачу ватку когда я еду с 160 на 4, а она ни хера не может. А Ты парус раскрываешь, ловишь попутный ветер, и тогда она едет. В колене сколько разгон до сотни? Секунд 15? Да? Как в газ машине? Примерно 40 минут. Но если она разгонится, она по пустой трассе даст тебе комфорт. То есть как бы 120 она поедет, 140 тоже она поедет. Но надо понимать, что на 140 ты уже чувствуешь хороший такой боковой ветер, от которого страшно, от которого идет вибрация на руле. По сравнению с которой отдача на автомате Калашникова это так. Дорогой мой друг, будь готов к тому, что в один из теплых, прекрасных, солнечных деньков вот эта дрянь у тебя отвалится. Ведь она здесь держится просто на клею. И будь готов к тому, что обычный клей сюда не подойдет. И хочется обратиться к инженерам автоваза. Спасибо, ребята, что хоть, блядь, на изоленту не посадили. Три цилиндра взвыли в разнобой, что в четвертом нет и болой. Что за квадроциклом не успеть Гору эту сходу одолеть Перегрелась, заборчала Зашипела, как змея Что, еще надо что-то сказать, да? Если ты припаркуешься именно так же И машина будет стоять под наклоном И ты прозеваешь тот момент, когда надо будет поймать дверь То она откроется у тебя именно в такое положение И хочется спросить у ребят, которые это делали Почему она открывается так? Почему нельзя сделать дверь, чтобы она открывалась хотя бы до этого положения? Конечно же, можно ответить на этот вопрос самим: что открывается на утах вот именно для того, чтобы было удобно вытаскивать сиденье и приборную панель из салона. Но мы же с вами каждую зиму на ночь вместе с аккумулятором вытаскиваем и панель, блять. Если ты считаешь себя дюймовочкой, то это не спасет твое сиденье от того, что дермантиновые вставки по бокам обтрепаются. А сиденье продавится как под бегемотом. Данный вариант да. хорошо подходит в плане первого автомобиля. Он удовлетворит твои потребности, когда ты поедешь в продуктовый магазин. В эту машину спокойно поместится вся семья. Не факт, что потом она поедет, но она поместится. Эту машину ты познаешь как водитель и как автомеханик. Но прежде чем ее покупать, подумай, что тебе важнее, часы, проведенные в гараже или время, проведенное на трассе. На этом. Ее плюсы заканчиваются, как и заканчивается наше видео. Всем спасибо за просмотр. Время, проведенное на трассе. как проститутка. Нет, это нормально.